Культивируемые и дикорастущие цветковые растения объединяют в важнейшее семейство крестоцветных капуста, редька, хрен, горчица, бобовых, древесные формы акация, мимоза, травы, горох, бобы, земляной орех, арахис, клевер, люцерна и другие, пасленовых: картофель, томаты, баклажан. Лекарственные растения белодонна, белена, сложноцветных одуванчик, василек, ромашка аптечная, пижма и другие, розоцветных розы, шиповник, яблоня, груша, айва, боярышник и другие.